Это моя вторая работа маслом миниатюры 10 на 15 вид с натуры вид из окна санатория за время пребывания вот вид из окна получился такой классненько правда кисточка в основном номер один это самая тонкая кисть Обожаю эту изящную миниатюру. Я ее очень люблю.